Здравствуйте, меня зовут Волохин Владимир Алексеевич. Я являюсь директором технического центра «Аттатем» на Варшавке. Достаточно часто к нам приезжают с локальным ремонтом бамперов и покраской последующей. Чтобы не красить целиком бампер и сократить расходы заказчика на ремонт, мы красим вот этот бампер локально. Ремонтируем, сняли с автомобиля, восстановили геометрию. Сейчас будем поклевать и выводить диаметрию, и после этого локально покрасим кусочек бампера, то есть заказчику будет сохранена остальная поверхность бампера, которая является заводской. Ну вот, процесс вот, покраски завершен, геометрия восстановлена, бампер поставлен, отполирован. Место перехода, вы сами видите, его не видно. То есть, автомобиль готов к эксплуатации. В дополнительных рекомендациях только три дня воздержаться от моек керхером. И, в принципе, все в обычном порядке. Если появляются такого рода проблемы, приезжайте к нам, будем рады вам помочь. Автототем на Варшавке. Владимир, до свидания.